Очевидно, что вскоре российские заводы иностранных марок начнут массово обретать новых владельцев. Так, на заседании Российско-Китайского делового совета прибыла обширная делегация предпринимателей из Поднебесной, в состав которой вошли представители компании «Джили», которые активно интересовались судьбой конвейера, принадлежащего Соллерсу. Предполагается, что после завершения переговоров «Поднебесный» производитель может занять автозавод холдинга во Владивостоке, Официально Mazda не собиралась сворачивать производство машин на Дальнем Востоке окончательно и бесповоротно. Но если японцы таки решат оставить сборочную площадку, то замена им, очевидно, уже найдена. Уточним, что сейчас Geely попадают на российский рынок из Белоруссии, где работает борисовский завод BLG, выпускающий кулрей и Атласы по полному циклу. Вторая площадка поможет усилить позиции бренда, прежде всего, на востоке России. Помимо Geely, активами Соллерса интересуется Cherry. Причем эту компанию интересует не только Маздовский конвейер во Владивостоке, но и завод SolderSport в Елабуге, а в качестве контрактной сборки даже Ульяновский автомобильный завод. И на всех трех площадках представители Черри уже побывали. Вокруг Московского завода, еще недавно принадлежавшего компании Renault, возник информационный вакуум. Хотя несколько недель назад здесь бушевал самый настоящий новостной шторм. Так чиновникам столичной мэрии сначала показали слайды, на которых демонстрировалась будущая линейка моделей, которые предстоит освоить заводу, сменившему название на «Москвич». На слайдах явственно просматривались машины китайской марки «Джак». КамАЗ, готовивший презентацию, поспешно открестился от очевидных совпадений. Дескать, так вышло случайно. На этом фоне громом прозвучали заявления представителя иранской диаспоры который заявил, что столичный конвейер освоит некая ближневосточная марка. И КамАЗ, и «Москвич» опровергли факт российско-иранских переговоров по данному вопросу. Однако, как стало известно телеканалу «Автоплюс», Тигеран действительно предложил свою модель. И это даже не автомобили холдинга «Иран Хадро», о которых мы рассказывали ранее, а это Renault Logan первого поколения. Иранская компания Saipa благополучно национализировала его после ухода Renault с местного рынка и в 2020 году перезапустила своими силами под именем Сайпа Renault Pars Tondar, то есть персидский «Гром». Слегка перелицованный седанчик по нынешним временам выглядит неказисто. Хотя, повторим, это лишь предположение, которое российская сторона пока не приняла.